Добрый день! В этом видеоуроке я хочу рассказать, как правильно наносить термопасту на процессор. Какие есть нюансы и что надо делать для этого. Чем наносить и с помощью, с помощью чего. А, как мы видим, у нас на процессоре находится радиатор с кулером. Первым делом нам нужно будет его снять. Обычно радиатор э, с кулером... Э, защелкиваю с вильной защелки или с помощью болтиков В моем примере у меня он защел не 4 защелки Две низко защелки я снял потому что снимать его муторно это ну занимает такое э, нормальное время так как э, проблема есть жесткая а для этого я как бы щелкнул и осталось там несколько защелочек сейчас я их э, сниму и продолжу. Ну вот я снял радиатор, отключаем его от матери... Кулер наш от материнской платы от питания и видим наш уже процессор. На нем оста... остаток высохшей термопасты. Ш... А, для этого, чтобы нам а, нач... нанести новую термопасту, нам нужно сперва снять а, нашу термопасту старую. Для этого мы а, положим что-нибудь на стол или чтобы не пачкалось. И возьмем для этого обычную карточку. Почему карточку, так, для, а, так как а, обычно, это самый нормальный способ, она не царапает наш процессор. В отличие от всяких ножниц, иголок и тому подобного. Так как если будет у нас лишний царапин, то это лишний объем как бы впадин всяких. Из-за этого а, нагревание идет больше, теплообмен идет. Мы аккуратно а, снимаем всю термопласту, которая у нас находилась на процессоре со всех сторон все аккуратно также мы уж всего будет и почистить радиатор но ну, обычно я не чищу потому что там ее очень мало там обычно протереть его, его просто и все следующим шагом мы уже начинаем намазывать термопасту сама термопаста служит для того чтобы как бы передаете температуру от процессора на радиатор. А радиатор уже охлаждается кулером. Для этого мы а, берем обычную термопасту. Это такой тюбик есть. Его, а, если купить, то его хватит, наверное, всю жизнь вашего компа, даже если вы будете им пользоваться идей, ну, семинус тепло а, на будущее, это долго. Так что легче уж взять какой-нибудь работы и чем просить. Потому что на каждый раз требуется всего лишь маленькая доля. Ну вот мы чуть-чуть э, а, а, а, наносим термопасты на процессор и начинаем смазывать. Термопаста сама как бы намазывается на процессор и имеет диаметр 5, 5 мм. Ну, Шире, точнее а, как бы высоту, диаметр, да. Она закрывает все впадины, которые у нас образ... а, имеются на процессоре, ну, между процессором и между радиатором. То есть, при эксплуатации, как бы, все равно процессоры и радиаторы делают по-разному, разные люди. Из-за этого, все-таки, какие-то, если под микроскопом посмотреть, все равно есть какие-то маленькие э, дырочки, э, трещинки, то есть, разъемы. эти разъемы как раз заполняются нашей термопастой. Как раз термопаста и начинает нам передавать тепло, нагревающее нашу процессор, на радиатор. Радиатор охлаждается кулером, а кулер уже передает охлаждение на наш процессор. Из-за этого температура на процессоре обычно при хорошем охлаждении и при свежей термопасте достигается до, ну, в среднем при неработочном 35%, 35 градусов, при рабочем где-то до 50 доходит. После того, как мы нанесли термопасту, мы уже вставляем ее обратно на нашу материнскую плату. Главное, аккуратно, чтобы не случайно руками не снести намазанную нашу термопасту, закрепляем наш процессор и ставим на место кулер. Можно, конечно, советует лучше всего а, тоже кулер почистить, но я например, на, на видеоуроке не использую, потому что все-таки... Нагреваться он не будет, а лишний термопаст там, она ничего не сделает такого существенного. Главное правильно нести на процессор, а там все нормально получится. Далее мы закрепляем кулер с радиатором очень хорошо, чтобы он у нас не отходил от материнской платы. Лучше всего проверить. Когда вы закрепили, подергайте его. Если у вас не отходит, то значит все хорошо. Можешь даже перевернуть его тихонько. Если смотрите, все э, закреплено хорошо. Все, мы подключаем наш кулер к видеокарте. Ой, видео. Э, кулер наш э, к материнской платы И включаем компьютер. На этом я видео хочу закончить. Подписывайтесь на канал. Вступайте в мою группу помощь с компьютером. Задавайте любые вопросы, которые вас интересуют. Всем спасибо и до свидания. Добрый день. В этом видео я хочу рассказать, как правильно наносить термопасту на процессор какие есть нюансы и что надо сделать для этого.